Сорт томата почти голубая кровь. Это раннеспелый, высокорослый, экзотический сорт томата от селекционера Тома Вагнера. Он рекомендован выращивание в открытом грунте и в теплицах. Куст у этого томата мощный, короткие междоузли. высота растения в огороде метр-метр двадцать, теплица бывает чуть выше. Требует подвязки к опоре и посынкования. Лучше формировать куст в два стебля, но также можно вести в 2, три, 4, кому как удобно. Воды собраны в кисти по 6-8 штук. Томаты вот такие вот округлые, гладкие. В стадии технической спелости они истинно черные. Когда созревают, становятся черно-розовыми, красными. Вес одного томата... 110 грамм сейчас разрежем этот вот посмотрим какой он внутри вот такой он в разрезе очень сочный мякоть розово-красного цвета вкус у этого томата сладкий мягкий этот сорт хорошо подходит для употребления в свежем виде а также можно применять его при домашней консервации